У нас серьезные трудности, и нам нужна твоя помощь. Капитан Рурк похитил Киду, ее нужно спасти. Для этого нам понадобится вот такой необычный самолет. Все очень просто. Сейчас мы проведем боевые учения, и ты увидишь, на что ты способен. Так, ну что ж, начнем, пожалуй, с основных маневров. Цель игры — собрать все королевские камни на экране. И как можно скорее. Это делается так. Плавно подлетаем к королевскому камню, чтобы его подхватить. Как только мы взяли камень, аккуратно подносим его к специальному хранилищу. И он переместится туда сам. Очень может пригодиться клавиша Shift. Нажми ее, чтобы включить замедлитель движения. Смотри и удивляйся. Пока вокруг стало поспокойней, можно занять боевую позицию. Как только приготовишься, щелкни мышкой, чтобы выстрелить из кристаллического лазера. Так, о чем это я? Ах, да! Сбитый самолет можно перетащить за перегородку с помощью мышки. Когда сделаешь все, что нужно, возвращайся на базу. Так ты заработаешь дополнительные очки. Ну что, пока все ясно? Теперь попробуй ты, а я буду рядом. Начать. Экипаж судна к бою готов. И еще один. Миссия выполнена. Возвращайтесь. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Начать. Приключения начинаются. И еще один миссия выполнена. Возвращайтесь на Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Ничего, прорвемся. Очень охладил. зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Начать приключения начинаются. Внимание. Королевский камень успешно подсоединен. И еще один. Начать новую миссию? Ничего, прорвемся. Яблочка. Есть. И еще один. Внимание. Королевский камень успешно под... Внимание! Королевский камень успешно под... Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Приключения начинаются. И еще один. Еще один. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. На... Ничего, прорвемся. Не может быть правда, не уместь. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Ничего, прорвемся. Точно в цель. Yeah. <laughs> Миссия Нажми вы... зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. На и начали! <звуки> <Яблочко>. <звуки> Еще один. Внимание, королевский камень успех И еще один. Миссия. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Ничего, прорвемся. Один. И еще один. Внимание! Королевский камень успешно подсаид ⁇ Становится жарковато, так что будет начеку. Остерегайся желтых самолетов и сбивай как можно больше сгустков лавы. Вот увидишь, ты справишься. Удачи! Экипаж судна к бою готов. Эй, давайте поосторожней там. Ну что ж, после такой практики ты справишься в два счета. Приключения начинаются. И еще один миссий. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Начать. Приключения начинаются. Есть. Метки Левский камень успешно подсоединяйся. Ни... Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Экипаж судна к бою готов. Левский выстрел. Точно в цель. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Начать игру. Приключения начинаются. Эй, давайте поосторожней там. Попробуй еще, у тебя получится. Ну все, нам конец. О, почти получилось, да? И начали. <звы> Внимание, королевский камень успешно подсоединен. зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Ничего, прорвемся. Эй, давайте поосторожней там. О, почти. Надеюсь, на это обойдется. Внимание, королевский камень успешно подсоединен. Внимание! Королевский камень успешно подсоединен! Королевский камень успешно подсоединен. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Ничего, прорвемся. Все, нам конец о почти получилось давай попробуем еще Еще один. И еще один. И еще один. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. И начали. Давайте поосторожней там. Ну что ж, после такой практики ты справишься в два счета. И начали. И еще один. Камень успешно подсоединен. И еще один. внимание королев... внимание королевский камень успешно подсоединен нажми зеленую кнопку чтобы начать новую миссию ничего прорвемся ну все, нам конец. О, почти получилось. Давай попробуем еще. И начали. Точно. Ну все, нам конец. О, почти получилось. Экипаж судна к бою готов. Внимание. Королевский камень. У... И еще один. зеленую кнопку чтобы начать новую миссию начать ничего прорвемся Миссия... Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Надеюсь, на этот раз... Я аж без проблоков! Время! <трики> <пробуй> <пробуй> <пробуй> Внимание, Королевский камень успешный. Еще один кстати о красных самолетах. Того и гляди они обрушатся на тебя с атакой так что я бы с них глаз не спускал только три мощных залпа из кристаллического лазера их остановят а потом не забудь тащить их за перегородку приключения начинаются без промаха Метки лысые. Пьешь без промаха. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Приключения начинаются. Ну все, нам конец. Попробуй еще, у тебя получится. Ничего! Меткий выстрел. Внимание! Еще один нажми зеленую кнопку чтобы начать новую миссию и начали Эй, давайте поосторожней там ну что ж после такой практики ты справишься в два счета и начали. Прямое попадание. И еще один. Миссия выполнена. Возвращайтесь на базу. Пах, нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Экипаж судна... Меткий выстрел. Эй, давайте поосторожней там. Попробуй еще. У тебя... И начали. Понимаю. О, время. Ты без промаха. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. Начать игру. Приключения начинаются. Ну все, нам конец. Попробуй еще, у тебя получится. Приключения начинаются. Пойти поосторожней там. Ну что, после такой практики ты справишься в два счета. Экипаж, судна. Экипаж. Ну все, нам конец. О, почти получилось. Давай попробуем еще. Экипаж. чтобы начать новую миссию. Надеюсь, в нем. В нем, в нем, без в нем камень. Королевский камень успешно. Внимание, королевский к. Нажми зеленую кнопку, чтобы начать новую миссию. И начали. Из участия Внимание! Колеский камень устанавливает и еще один. <свист> Внимание! Королевский камень успешно... <свист> кнопку чтобы начать новую миссию приключения начинается прямое попадание чтобы начать новую миссию. Начать. Надеюсь, на этот раз обойдется. Время. Яблочко. Еще один. И еще один. зеленую кнопку чтобы начать новую миссию надеюсь на этот раз обойдет. И еще один. Внимание. Я обещала, что не буду вмешиваться, но все-таки используй самолет, чтобы подхватить камеру с принцессой. Миссия выполнена. Возвращайтесь на базу. Отлично. Просто высший пилотаж. Получилось. Мы спасли Атлантиду. И... иду. Теперь, когда все задания успешно выполнены, ты можешь вернуться на любой уровень и пройти его заново. В общем, не скучай. Нажми... Назад. Буду рад снова увидеться. До встречи. Пойду возьму сумочку.